Пользуясь режимом тишины, объявленным российским Минобороны, украинские беженцы под прикрытием российских военных вырываются из-под огня украинских силовиков. Эвакуация мирного населения, в том числе тех, кто работал или учился в городах Украины, саботируется Киевом. Наш корреспондент пообщался с беженцами, которые еще вчера были заложниками на украинской территории. Из Беларуси репортаж Михаила Федотова. Супруги Евгений и Ольга Круковец дважды беженцы. Еще в 2014 они уехали из Краматорска, который утюжил артиллерию украинской армии. Теперь едва вырвались из Гастомель. Это город под Киевом, через зону отчуждения в Белоруссию. Сидели все время по домам. Сегодня закончилась питьевая вода. Где брать ее? И закончилась газ. Да, ну кто в подвале, мы, мы в коридоре сидели. 12 дней, да. Их дочери, Саша 4, а Василисе 8, ехали на заднем сиденье, закутанные в матрасы и зимнее одеяло. В случае обстрела это может спасти от осколков оконных стекол. Страшно было? Чуть-чуть. Выбраться из того ада, рассказывает Евгений, удалось благодаря российским военным. Впереди машина одна военная, сзади БТР и вторая военная машина. Они нас взяли в колонну и быстро мы проехали на скорости под обстрелами с украинской стороны. Бойцы вооруженных сил России организовали гуманитарный коридор и сопровождали машины с беженцами до безопасного места. Для того, чтобы выбраться из зоны боевых действий, мы видим, как украшена в кавычках машина на дверных ручках, на зеркалах. Вот такие вот белые опознавательные знаки, сделанные, ну, видимо, просто из полотенец или из навесок, А на лобовом стекле машина и также на Заднем стекле машина, надписи ⁇ Дети ⁇ для того, чтобы привлечь внимание военных и не попасть под обстрел. Мы посоветовали этой семье обратиться к белорусским пограничникам и проводили на ближайшую заставу. А через несколько часов сюда пришла уже колонна беженцев из Гастомеля. Видимо, сработало сарафанное радио, и машина с украинскими беженцами даже ночью продолжает пребывать на белорусскую пограничную заставу. Мы видим здесь на площадке, на парковке порядка 15 машин. Как говорят пограничники, из Гастомеля вышли около 50 украинских граждан. Все семьи с детьми брали только самое необходимое. Люди подтверждают, если бы не бойцы российской армии, все бы погибли. Я своими я очень благодарен российской армии, что они нас вывели. Каждый военнослужащий считал своим долгом помочь им, потому что у нас у всех дома дети, родные, близкие. Всех беженцев уже разместили в белорусских гостиницах и санаториях. Гуманитарный коридор из Гастомеля заработал.